Любовью, и все-таки война останется войной, и все-таки любовь останется любовью, и все-таки война останется войной. Большое спасибо за внимание.